приветствую всех и в этом уроке мы сделаем э, дроп предметов вистака. то есть э, как вы помните мы сделали разделение нашего стака то есть у нас есть стак. мы можем разделить так, к примеру там два и нажать сплит то есть мы разделили а, и учитывая что у нас есть функционал разделения да то есть если мы сверху нажимаем сплит Uh, но мы можем же нажать и снизу дроп. И я хочу сделать в этом уроке так, чтобы этот дроп подхватывал это значение. И, соответственно, мы могли дропнуть uh, один предмет, вместо того, что у нас дропнется uh, весь этот стак. Собственно. Ну, либо же мы можем весь стак бросать так. Uh, давайте приступим. Что нам понадобится, где наш сплит? Отдайте сплит to stack. У нас здесь идет сплит у и добавление нового предмета в инвентарь. Давайте сделаем сплит-дубликат. Это у нас будет сплит to drop прито дроп у нас есть ремонт мы создаем новый object с параметрами собственно всеми вот этими хотя мы здесь наверное при дропе обчик наверное новый создавать не будем Так, мы функции дропа сейчас. Давайте вызовем spawn item to world split to drop spawn item to world. Uh, здесь нам нужно подать класс предмета. Uh, единственное, что object base item object class reference нам нужен не нам нужен get класс, get item class мы спавним его спавним его item info спавним его amount, amount мы будем указывать split amount и также укажем вес максимальный у нас указан из так у нас указывается все в классе из rotate тоже указывается в классе get item info это все у нас указывается в классе и кстати я думаю мы потом попробуем еще также без create создать новый предмет Мы производим дроп и мне нужна функция drop item location, claim ground, и мы ее тоже подключаем. Так, теперь мы переходим в виджет. Uh, виджет мне нужен инвентарь. Дальше мне нужен Action меню Кнопка дропа. Дальше кнопка дропа. Мы можем сделать тот же функционал, что и для сплита. Дропать по количеству. Но сплит у нас там есть ограничения в количестве. Дроп же у нас должен происходить в любом случае. В любом случае, дроп. Давайте, наверное, сделаем дубликат нашего бокса. Дроп делаем в wrap в вертикал бокс бокс поскольку здесь у нас есть description некий да то что мы здесь указываем ту дроп то есть это выбросить это разделить единственное наверное правильнее будет сделать вот так Дальше мне нужно будет OnTextChange. On TextChange. On text change. change Value Split Stack. Так, здесь огромные проверки по количеству это нам не нужно. Здесь нам нужно собственно сделать amount to drop. Переменная amount to drop тип integer. Так, ту стринг дальше to int то есть мы переведем это сюда также сделаем несколько проверок если равно нулю хотя мы давайте это позже запишем так и сюда если равно нулю Хотя, наверное, нам все-таки понадобится проверки из сплита, поскольку нам нужно будет все равно же делать сплит. Там единственная разница, что мы будем выбрасывать определенное количество предметов. Поэтому давайте просто сделаем change value split stack duplicate. Change value split, split-drop, split-drop, amount to split, amount to split. Здесь мы меняем на Amount to Drop. Amount to drop, amount to drop. Amount to drop. И также нам нужно здесь поменять ссылку ссылку на editable box editable box хорошо бы их назвать поскольку их уже двое да то нам нужно будет дать им имена editable box amount to split editable box drop. Так, смотрим чтобы у нас amount to split больше здесь не было собственно эти проверки у нас остаются мы заменяем переменную получаем новое число и по клику на дроп event graph так, во первых мы вытащим эту функцию сплит to drop. У, -у, -у, -у. у нас здесь есть кстати item to world а здесь мы создали функцию split to drop split to drop split to drop, split to drop. В принципе тогда нам этот функционал здесь не нужен. Мы вызовем split drop. А объект Нам нужен amount количество. которое мы будем выбрасывать, это у нас mount drop, то есть вот наше количество mount drop сплита стак максимум сплит и монт с этом он сплит количество к сплиту у нас выходит на return not это хорошо кстати то что она у нас выходит монту сплит сколько мне нужно будет сделать здесь монт. Сплит-эмонт. а эмонт Сплит-эмонт. Мы возьмем item. А, у нас уже здесь подключено. Сплит-эмонт мы подключаем. устанавливаем минус то есть у нас уже это все в принципе готово там мы записываем и спавним и также делаем remove action меню split drop ну, кстати давайте сразу remove здесь тоже сделаем компайл save в теории, в теории, да, давайте возьмем три объекта. Проверим обычный дроп. Обычный дроп работает, но количество у нас. Почему-то изменяется. Давайте сделаем сплит. Сплит у нас два. Uh, так, нажимаем жму один дроп. кстати, дропнулся один. Uh, точнее, записался один, но дропнулся весь наш. Так, что не есть хорошо? Меню. Uh -huh, uh -huh я кажись понимаю почему у нас дропается весь так даже если мы здесь один указываем а, и указываем класс хотя У нас в Action меню, в Action меню в графе у нас здесь Remove item стоит. Remove item нам нужно будет делать, но нам нужно будет его делать в определенном случае. В принципе, как исполить дроп, нам нужно делать в определенном случае, поскольку если мы просто дроп нажимаем, да, то мы дропаем а, предмет, весь предмет. Если мы вводим какое-то число, так, то мы будем Дропать предмет. Но не полностью. Давайте посмотрим, если мы ремонт уберем. И, к примеру, два предмета. Мы их состакиваем. Жму один. Дроп. Да, собственно, один ремонт. Подбираем. Один. Один. Стак. Давайте сделаем. Вот таким образом. Сделаем 2. Другое число мы не можем указать. 2. Дроп. Подняли. 2. Собственно, вот у нас функционал работает. А теперь нам нужно сделать, чтобы если у нас здесь 0, мы нажали дроп, да, у нас ничего не дропнулось. То есть с нулевым количеством предмет, да, какой-то нам не нужно дропать. Поэтому... Поэтому эмоунту дроп, если наш Эмоун ту дроп так где наш функционал где больше нуля? Бранч. Если больше нуля, то мы будем делать сплит тутроп, и собственно все у нас прекрасно. Если же у нас будет ноль, к примеру нам не сюда, это нам сюда. Если у нас будет указан там 0 и мы нажмем дроп, то тогда мы дропнем весь предмет. А, так, дропнем весь предмет. Мы можем использовать тоже Hmm. Тоже split to drop перед remove item. Дальше remove item и remove action menu. Item object. Единственное, что нам нужно указать количество предметов, чтобы нам знать количество предметов. Собственно, у нас есть item object ссылка на наш предмет, с которым мы взаимодействуем, так target. А, кстати, target, почему мы его здесь не подключили? Поэтому мы берем item object и берем get amount количество, собственно, предметов предметы мы дропаем все. Compile Save. Давайте посмотрим. Три. Раз, два, три. Жмем дроп. Дропнули все предметы. Подбираем. И у нас три предмета. Можем э, выбросить два предмета. Собственно, два предмета. Давайте дроп, дроп, подбираем, подбираем, можем разделить, подобрать у нас по одному предмету, снова все, дроп. Кстати, у нас здесь один указан, нам нужно сделать еще кое-что минимальное изменение. Это он кликет сплит, мы здесь на ноль. И сбрасываем на 0 и сбрасываем соответственно он кликит дроп по завершению этого всего точнее не всего а конкретно вот этого функционала мы должны amount to drop выставить 0 и сбросить set текст Uh, SetText это у нас от этого EditableBox. И, собственно, давайте сразу назовем то, что это Editable Mount To Drop. А это у нас Editable Mount To Split. Вот так. Uh, и у нас здесь происходит коллапс. И также давайте сделаем здесь коллапс. Mm, скрытие Visibility. Коллапс. Bind. Create Binding. Uh, мы будем проверять. Проверять. В принципе, мы будем проверять то же самое. спалит Visibility. Валидность. Так и количество лидность так и количество а в принципе давайте мы это удалим и установим здесь так они тут байнд set split visibility вот так то есть если мы поднимем оружие которое в принципе да не имеет функции разделение при дропе то и дроп у нас будет обыкновенный если же у нас также нет к нужного количества предметов то у нас тоже дроп обыкновенный если у нас два предмета то у нас уже появляется функционал функционал к сплиту мы можем сделать также у нас появляется функционал к дропу. К примеру, два предмета мы выбросили, два подобрали. А, собственно, ну, это может быть не обязательно в таком же виде, как сделал я. А, я просто показал вам функционал. Поэтому, если вам было полезно это видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч.